Hello, Hemге Low. <laughs> да, это самое до первой станции в Голландии. И, в общем, в туалет не сходить, нужна банковская карта. И смотрите, есть, чтобы попасть в вот, туалет. Да. Вы... Вот. Здесь надо это самое. Приложить банковскую карту. Непонятно, сколько это стоит и сколько с тебя снимут денег. Может это будет 50 евро, блядь. Вот. И с 7 до 19 может спокойно. Но в Голландии все честные и, скорее всего, это будет стоить ну, до евро, наверное. В Гауди у нас сегодня рабочий день. Вот так катают асфальт. А? В принципе, ничем не отличается. Прям по... на землю асфальт ложат и катают. В Голландии, ну, как известно, все-таки не такая а богатая страна. В поезде в Роттердам. Вот, и тут поезда, конечно, вообще исключительной дизайнерской ковки, так сказать. что я в маске но ну, я уже получил комплимент на свою маску от голландской бортпроводницы она сказала что очень красивые цвета а я в общем-то что хотел сказать только что смотрите что в этом возе даже можно с удобством читать аля ну, вот в общем вот так вот все технически разработано и круто